Я Владимир Малышев, здравствуйте. Сегодняшняя тема – жить и думать по правилам. Мы живем, каждый из нас живет по своим собственным правилам. Мы имеем свою собственную мораль, свой взгляд на жизнь, свое мировоззрение. Подумайте, как важно жить по общим правилам, порой не писаным. А самое главное – важно жить, прекрасно все-таки жить по закону, по закону Божьему, по закону, того государственной территории, которого проживаете, по тем не писанным не писанным законам и правилам, которые существуют в вашем мире. Думайте, как прекрасно на самом деле соблюдать правила дорожного движения, двигаться строго по полосе, включать повороты, не обгонять, не подрезать, вести себя прилично на дороге. Как приятно и как прекрасно не разбрасывать мусор на улице, не кидать его себе под ноги. Как прекрасно вести себя в общественных местах достойно, согласно вашим воспитаниям, согласно тем канонам, порядочности, которые существуют в мире. Быть моральным человеком, быть воспитанным во везде и во всем. Обратите внимание на себя, на свою жизнь, на свое поведение в обществе, и вне его. Я думаю, каждый из нас поймает себя на мысли о том, что мы не живем по правилам. У нас свои некие внутренние законы который никак не пересекается с законами Божьими и законами общества, ведь так оно на самом деле и есть. Мы живем по своим правилам. Многие из них, эти правила, многие из людей эти правила не понимают. Они существуют, существуют только в нашей жизни, в нашей голове. И, к сожалению, мы пренебрегаем общими правилами и живем лишь по своим. Это касается всех жизненных аспектов, где бы это ни происходило, мы всегда плюем на общую мораль на общие законы. Многие люди не платят законы, либо от них уклоняются. Кто-то ворует, кто-то крадет у государства из бюджета, кто-то на своем рабочем месте, обман, подлог и так далее. Попытайтесь хотя бы один раз в своей жизни, один день попробовать жить по правилам, не лгать, не красть. Не уклоняться от уплаты налогов. Делать все вовремя. Не для людей, не для закона, не для государства, а просто для себя. Попытайтесь войти во вкус. Попытайтесь получить удовольствие от того, что вы живете по правилам. Если вы за рулем останавливаетесь там, где нужно останавливаться. Смотрите за знаком. Попытайтесь получить удовольствие от того, что вы делаете. Будьте внимательны, осторожным, очень тактично воспитанным за рулем пропускайте тех, кто, кто, кто куда-то спешит. Не обращайте внимания на людей, которые за рулем неадекватны. Будьте собой, будьте настоящим, воспитанным, искренним, добрым человеком за рулем. Будьте таким же пешеходом, будьте таким же покупателем в магазинах. Смотрите под ноги, не толкайтесь, не кричите, не ругайтесь, пропускайте людей. Если они, пусть и наглецы, лезут перед вами в очередь, не скандальте, никого не отдергивайте, не учите жизнь. Попытайтесь хотя бы раз в день, по несколько минут жить по правилам. Потом, день за днем, вы поймете, что это чудесно. Вы никому ничего не пытаетесь доказать. Вы просто пытаетесь жить по правилам. Постарайтесь хотя бы раз в день, весь день, в течение всего дня быть идеальным прохожим, идеальным водителем. Идеальным работником, идеальным мужем, отцом, женой, сыном, братом, кем угодно, матерью, отцом. Будьте человеком хотя бы раз в день. Попробуйте это. До мельчайшего соблюдайте правила. Не выражайтесь, не кричите, не пяйтесь на кого-то глазами, не смейтесь, не осуждайте. Это и есть те неписанные правила, которые существуют в обществе современных. Также есть законы закона государства, в котором вы проживаете. Эти законы говорят «Плати вовремя налоги». Эти законы говорят «Нико не воруй». Естественно, если вы налогоплательщик, отчитывайте свой. Не пытайтесь ни с кем ни о чем договориться. Не давайте взяток и не получайте их. Не просите их. И со временем, день за днем, месяц за месяцем, вы почувствуете, что ваша жизнь налаживается. А тут скрыт очень важный момент. Ключевой момент. Когда вы будете жить по правилам, когда вы будете соблюдать закон и Божий, и закон на земле, закон государства, ваш внутренний духовный, душевный закон, вы увидите, как ваша жизнь изменилась, потому что появилась некая формула успеха. Вы, наконец, позволите в свою жизнь постучаться успеху, прогрессу, счастью, добру, процветанию. Если вы живете по правилам жизни, Жизнь тоже с вами играет по настоящим, по честным, открытым и прозрачным правилам. Понимаете? Как вы относитесь к жизни, к людям, так люди и жизнь будут относиться к вам. Ваша судьба изменится, как только вы будете жить честно, открыто. Когда вы будете настоящим человеком. Не просто словом, а человеком с большой буквы. На этом все. Берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.